Всем привет! Мы продолжаем рассматривать рынок ММВБ и голубые фишки на нем, чтобы найти золотое яйцо, которое может принести достаточное количество процентов по прибыли. В прошлый раз мы остановились на ММК, которая оказалась у нас магнитом. Теперь мы переходим к ТМК. Ставим бумагу ТМК. Смотрим, что у нее здесь есть. Вот у меня была разметка ТМК. Сейчас мы ее удалим, чтобы с вами посмотреть, что здесь происходит. Значит, была падающая волна. Это мы смотрим на месячном графике. Была падающая волна. Ее корректирующая А, Б. И Б еще не закончилась. И должна идти в С. Если мы с вами... Подниму, кстати, дивидендную историю. Не всегда есть смысл отображать. Два рубля, Ну дивиденды смешные. Так. Здесь мы видим, к сожалению, волны а, меньшего порядка. То есть данный инструмент надо смотреть на более большом масштабе, чтобы понять, что с ним происходит глобально, так как у нас... Общей истории нету, то считаем, что у нас здесь идет некая нисходящая волна неизвестно какая, ну допустим, это первая волна а это коррекция первой волны в которой есть волна А есть волна Б есть волна С которая еще не состоялась должна выйти волна B из своей плоской коррекции. То есть об этой бумаге на длительный срок можно, в принципе, забыть. Я думаю, если мы заглянем глубже на график, то здесь мы тоже мало что интересного увидим в плане доходности. Ну да, тут смотреть, собственно, нечего. РосТелеком АО. Если вам стучат в дверь и навязывают услугу интернета, можете подумать, что это РосТелеком, но нет, скорее всего, это будет МТС. По крайней мере, в свое время МТС вел очень жесткую политику привлечения клиентов она была настолько назойлива что было даже противно с ними общаться так Ростелеком как мы видим я тоже смотрел да, и у меня есть некая разметка по Ростелекому давайте ее удалим чтобы она нам не мешала и не портила вид по АО мы видим что у нас была третья волна, прошла четвертая волна, пятая волна. После пятой волны у нас была коррекция А, В и растянутая С. Мы преодолели границу волны С. Ой, А, Б, С. Мы преодолели границу волны А. Три. Сейчас я нарисую Б. И вот это вот С. И пока мы находимся в боковом движении. Но надо сказать, что скорее всего это еще не конец. Это только мое убеждение. Какая-то растянутая волна. Возможно это еще не конец нисходящего потока. Потому что по идее мы должны бы прийти вот куда-то ага ну мы в эти не пришли первая вторая вот где-то вот здесь вот по моему мнению надо искать точки для входа возможно здесь будут еще отскоки какие-то но давайте посмотрим глубже в эту волну чтобы быть более-менее уверенными. Но опять же, эта волна, как мы видим, на недельном графике практически не читаемая. Анализировать здесь практически нечего. Бумага пока... Пока-пока очень слабая и волатильная. С ней торговать нечего. Детский мир детский мир если помните раньше было куча магазинов детский мир в советское время сейчас по магазинов практически не осталось ну что здесь можно сказать по детскому миру опять мы видим график который постоянно пересекает линию баланса а это значит что мы находимся в какой-то коррекционной волне Б Некрасиво я нарисовал, надо перерисовать волну Б Вот И куда эта волна нас дальше поведет? Либо это был а, отскок снизу То есть было движение А, Б и возможно будет С Либо это был Ну собственно, по характеру этой волны, скорее всего, это вот продолжение некого вот такого вот движения. Да. Но в данном случае я хочу обратить ваше внимание, в советское время, а, в 90-е годы, когда выпускали бумаги на биржу, то их выпускали в завышенной цене и графики. Если вы посмотрите на них, любили делать вот так вот. И сейчас они <coughs> очень долгое время колеблются в одной паре никуда не хотят двигаться потому что вот в этот момент тот кто выпускал акции на рынок пожадничал просто напросто мозг биржа мос биржа мозг вот вот. биржа московская биржа немножко притормаживает наш график кстати говоря ну вот вы видите можете заметить как отличается выпуск специалистов на рынок ценных бумаг и как отличается выпуск хапук ценных бумаг на рынок собственно здесь видно что График выпущен нормальной, по нормальной цене, он идет в своей волновой череде и сейчас, ну вот видно по разметке, да, замечается коррекция. Вполне возможно, что это только третья волна или первая волна в каком-то восходящем потоке. Потенциально думаю, что в акцию стоит вкладываться. Поясню почему. Потому что а, мы очень сильно стремимся подражать экономике Америки и развитых стран. И, скорее всего, в нашей стране биржа будет занимать достаточно серьезное место. Соответственно, и акции ее будут весьма и весьма привлекательны. Следующее, что мы с вами рассматриваем алроса. Смотрим на бумагу алроса и видим, что мы находимся в третьей волне восходящего цикла. Ну положим, что это была первая некая волна. Мы находимся в третьей волне восходящего цикла. Она имеет дивергенцию. Которая видна из уменьшающих показ... уменьшающихся показателей АО и увеличивающихся пиков цены. Где-то будет коррекция. И после коррекции этой бумаги очень будет интересно и посмотреть. смотреть. Собственно, я заведу себе сейчас блокнотик и буду туда записывать. Из прошлых акций была интересна магнит. Алроса да. Алроса и интересно нам еще Мосбиржа, биржа МОС биржа вот таким вот путем записываем и в принципе нам будет примерно понятно в какие уровни будут расти те или иные бумаги, но это мы сможем увидеть только со временем аэрофлот смотрим бумаги аэрофлот. как вы видите здесь я тоже проводил анализ почему потому что акция была интересна с той точки что зрение, что под... они подняли много шума в прессе но казалось, это была шумиха ради того чтобы разогнать акции Видимо акционеры компании подумали, что им нужно получить очень много призов. И за счет этого они поднимут акции свои в цене. Но такого не произошло. И, собственно, давайте удалю все, что я пометил, чтобы оно нам с вами не мешало да, смотреть на акцию. А на цены что мы с вами видим что у нас была некая... да даже скорее бы сказал бы я тут нужно понимать характер рынка вот возможно это была первая вторая волна это третья идет четвертая но мы видим вот этот вот паттерн, и вполне возможно, что она BF4 будет развиваться так же долго. Что не есть очень красиво, и что будет идти долго. То есть эту бумагу, в принципе, можно тоже отсеять. Газпром мы с вами смотрели из одних а в одном из роликов. Ну, кратко вам скажу, что там в Газпроме делать абсолютно нечего. И последняя бумага, которую мы рассмотрим на сегодня, это НЛМК-АО. Смотрим на бумагу, что мы видим. А мы видим, что она находится в развитии четвертой волны, у третьей волны. И будет коррекция скоро. Ну, относительно все. Потому что мы смотрим на месячный график, да. И в бумаге НЛМК намечается вот отсюда. Коррекция вот сюда. Вполне возможно, что коррекция будет проходить вот каким-то таким же поведенческим характером. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. Если очень интересно, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего хорошего. До свидания.